Всем привет! Меня зовут Владислав Шевченко, вы на канале платформы для трейдинга ATAS. В этом видео мы будем анализировать график Footprint Imbalance, интерпретировать информацию о дисбалансах покупателей и продавцов и принимать торговые решения. Небольшой дисклеймер, торговля на финансовых рынках несет большой риск, ваши действия могут повлечь за собой потерю финансовых средств. Вся информация в данном видео носит исключительно ознакомительный характер и направлена на презентацию возможностей функционала платформы ATAS. На нашем канале есть ряд видео в плейлисте «Кластерный анализ», посвященные футпринту и его анализу. Наши зрители время от времени пишут комментарии о бесполезности этого инструментария. Это послужило причиной записи данного видео, так как мы убеждены, что данная информация очень полезна для трейдеров и принятия торговых решений. Немного теории. Рынки ходят вверх в поисках новых покупателей и вниз в поисках новых продавцов. Рано или поздно одна из групп оказывается неправой и теряет деньги, в то время как противоположная сторона уходит в зону профита. Footprint imbalance показывает перевес покупателей или продавцов. Продажи с покупками сравниваются по диагонали и если есть заданный перевес в процентном соотношении, кластера подсвечиваются красным или зеленым цветом. Кстати такой шаблон, который вы видите сейчас на экранах, вы можете загрузить из списка стандартных шаблонов, зайдя в настройки графика. Он так и называется Imbalance. Также в настройках графика в разделе настройки кластеров внизу вы можете задать процентное соотношение дисбаланса. В нашем случае мы используем перевес 200% на фьючерсе нефти с стикером CL. В этом видео я буду использовать две основные идеи при анализе графиков Imbalance. Первая – это проталкивание цены по тренду покупателями или продавцами, и вторая это ловушка продавцов после снижения или ловушка покупателей после роста. Еще стоит помнить, что у нас, как дискреционных трейдеров, нет задачи пытаться поймать абсолютно все движения и получить 100% прибыльных сделок. Задача – найти самые понятные ситуации и использовать их для принятия торговых решений. Для помощи загрузим индикатор Staked Imbalance, который будет дублировать для нас двойные имбалансы на ближайших ценах с таким же перевесом 200%. Итак, начнем. У нас загружен график дельты со значением 150 контрактов. У этого типа графиков свеча закрывается тогда, когда ее дельта составляет 150 или минус 150 контрактов и начинает строиться следующая свеча. Такой тип графика должен помочь нам в определении дисбалансов покупателей и продавцов. Видим локальный рост и определяем ближайшую зону поддержки. Выделенные три имбаланса продавцы. Цена ушла вверх. На данный момент это признак того, что продавцы застряли, а покупатель одержал локальную победу. Лучшие возможности возникают во время разворотов, поэтому пока мы ждем развития ситуации. Через некоторое время мы видим агрессивную реакцию продавцов, цена в импульсе идет вниз и мы получаем новые имбалансы продавца. Для меня важно в данном случае, что цена ушла ниже этих кластеров, это подчеркнуло доминирование продаж над покупками. В этот момент я выставляю лимитные ордера на уровнях Stacked Imbalance и вхожу маркет ордером на продажу на небольшом откате на случай, если цена не вернется вверх и сразу пойдет вниз. Некоторое время цена торгуется в зоне профита. В этой зоне можно фиксировать часть прибыли, но я даю цене шанс пойти вниз и увеличить профит. Но, к сожалению, этого не происходит. Динамика начинает меняться, цена начинает все чаще заходить в зону убытка, исполняется еще два ордера на продажу и я все еще даю шанс этой сделке. Вверху бара появляется имбаланс на покупку. Перевожу стоп лосс за него. Если цена пойдет выше, то мне уже будет неинтересно находиться в этой продаже, все условия созданы для снижения, поэтому остается только ждать. Важный момент, красные уровни Imbalance выступают локальными зонами сопротивления. Там были продажи, и если мы уйдем вверх и закрепимся вверху, то я буду считать, что продавцы попали в ловушку, и для меня эта ситуация станет разворотом в лонг. К сожалению, в этой ситуации с продажами рынок оказывается сильнее меня. У меня было несколько возможностей частично выйти из продажи внизу, зафиксировать часть прибыли, но я пересидел эту возможность, так как мои ожидания были большими. Принимаю убыток и начинаю действовать дальше. Как я ранее сказал, достижение стоп-лосса будет для меня сильным признаком разворота вверх. Я отмечаю уровни дисбаланса, теперь для меня в этой зоне застрявшие продавцы, значит я хочу покупать на этих уровнях отмечаю их для удобства горизонтальными линиями. Устанавливаю лимитные ордера на покупку и ставлю ограничение убытков ниже зоны с застрявшими продавцами. Некоторое время цена находится в районе ближайшего имбаланса к сделке на покупку. За первую цель я беру верхний имбаланс продавца. он ранее развернул цену и вероятно там может произойти остановка. В будущем я могу корректировать свой take profit, но сейчас я его устанавливаю на случай, если цена очень быстро достигнет этого уровня и я не успею выйти руками. Чуть позже цена идет дальше вверх. Разворот набирает обороты и мы получаем новый имбаланс покупателя. Теперь это новый уровень и для подтверждения силы покупателя цена должна закрепиться выше этих кластеров. Я закрываю часть покупки, так как этот дисбаланс слегка напоминает стоп-лоссы продавцов. А как я уже говорил, в начале видео цена внутри дня часто ходит от одних стоп-лоссов к другим. Переношу свой стоп в зону ниже поддержки и продолжаю ждать развития. Признаков разворота вниз пока нет, покупатель контролирует обстановку. Формируется новый устойчивый уровень покупателя, который цена не может пробить вниз. Подтягиваю защитный ордер еще выше за новую зону. Цена продолжает идти вверх, профит в сделке растет, Появляются новые имбалансы покупателя на уровне пробоя предыдущего хая. Опасная зона для покупателя. Может произойти разворот, поэтому подтягиваю защитный ордер еще выше за новую зону поддержки. После небольшой драки покупатель справляется и происходит еще один импульс вверх. Обратите внимание на характер этого движения. В футпринте в колонке слева нули, то есть продавцы даже не успевали продавать. Это явный признак срабатывания стоп-лоссов. В данном случае стоп-лоссов продавцов, так как для закрытия убыточных продаж нужно откупить убыточную позицию. Подтягиваю еще выше защитный ордер, потому что цена начала уходить ниже имбалансов покупателя, вторая часть покупки закрывается. Через некоторое время продавец так и не смог перехватить инициативу, все попытки разбились от зону поддержки. В текущей свече внизу появился имбаланс покупателя, который оттолкнул цену вверх. Это послужило триггером к еще одной покупке, но уже в продолжение текущего восходящего тренда. Выделяю ближайшую зону поддержки и выставляю ордера на покупку. Покупаю часть маркетом и устанавливаю стоп лосс за имбаланс покупателя и зону поддержки. Цена исполняет второй контракт в этой сделке. Устанавливаю take profit одним контрактом на соотношение риска к прибыли один к одному. Задача ⁇ снять риск с этой сделки. Но покупатель пока не может победить. Появляется одинокий имбаланс продавца, который формирует уровень сопротивления. На него устанавливаю take profit одной части. Цена продолжает рост. Срабатывает take profit и появляются новые имбалансы покупателя, после которых цена продолжает рост. Явный признак поддержки покупателя переношу за эту зону свой стоп-лосс. Происходит попытка продолжить рост, но покупателя не пускают. Цена пробивает ближайший уровень поддержки и закрывает вторую часть покупки в безубыток. В момент пробоя я получаю признаки разворота вниз и это шанс совершить краткосрочный трейд на продажу. Устанавливаю лимитные ордера на пробоях имбеланса продавца. Цена исполняет только один лимитник из трех и быстро уходит в зону профита. Формируется новая зона сопротивления, что позволяет мне снять оставшиеся ордера и перенести стоп-лосс в безубыток за эту зону. Немного подождав и не получив дальнейшего развития этой продажи, я устанавливаю take profit единственного контракта на уровне имбеланса продавца, который очень похож на снос стопов покупателей. Риск разворота вверх снова возрастает, поэтому я ухожу с профитом, который удалось получить. Подводя итог, хочется надеяться, что нам удалось наглядно продемонстрировать полезность футпринта imbalance. Практикуя каждый день, наблюдая за поведением цены, замечая надежные паттерны, вы будете увеличивать свое мастерство. Поэтому помните, практика это залог успеха в понимании рынка. Делитесь этим видео, ставьте палец вверх, если оно вам понравилось и пишите вопросы в комментариях. И до встречи в следующих видео.